Четвертый пункт приземления ожиданий. Он не всегда есть, но здесь а, после, ну, здесь не все заскринено в подряд, но я вам отпишу просто, что там происходит. Человек, когда отвечал на вопросы, он генерировал свои идеи, что неплохо бы получить в результате. Да? И здесь я его приземлял, что по этой нише, а, в данной геолокации, с тем бюджетом, который он обозначил, ну, то есть лучше вообще не залезать. Там пара один проект, там, на самом деле, по-моему, три проекта было который он озвучил. Из этих трех проектов я выбрал один, который может подойти к нам по параметрам. И, соответственно, сузил эту, его запрос до его одного. Остальное все отбросил и... А писал, что он там просто результатов с таким бюджетом не получит. То есть и мы, в принципе, не, не начнем работать, потому что даже если ты денег нам заплатишь, результата не будет, ну что мы с тобой, ну месяцок поработаем, что потом дальше. Будет негативный а отзыв, возможно, возможно нам а, надо будет вернуть тебе деньги, а зачем нам вообще тратить время, если мы будем а, это делать. да? Потому что на этом моменте уже работало то правило, что возвращаем деньги вместе с рекламным бюджетом. Поэтому я решил сразу это обозначить. Далее, пятое. Тут была попытка прожатия нас по цене, то есть парирование прожатия по цене. Клиент уже купил, скобличка, сейчас я об этом расскажу. Тут На самом деле два момента. Вот еще ловушка финансового статуса, но ну, это я так называю. Да? Тут момент в чем, человек говорит, мы готовы с вами работать 5 апреля, через 5 дней после обращения. Да, Склоняешься к тому, чтобы поработать, но он выдвигает свои условия. Он говорит, что давайте начнем с 50 тысяч рублей, а, вот, а потом выйдем на 80. Но мы, то есть это не первое такое обращение. И у нас специальный такой скрипт общения построен, что на этом этапе, когда человек озвучивает хоть любую сумму, хоть он 20 тысяч рублей озвучил, он уже купил. То есть мы знаем что он уже сам себе продал и теперь наша задача просто грамотно его перевести на следующий этап здесь мы прожатие на цене парируем и говорим что ну то есть мы говорим что вот ну дословно выбор конечно верный однако сейчас мы берем проекты на ранее озвученных условиях если позже у вас с финансами будет лучше, обращайтесь, будем запускаться. То есть, ну, по сути, мы человека так нехило, так ему забиваем корону, принижаем его финансовый статус, и человек просто охреневает, такой думает, блин, мне только что сказали, что у меня и недостаточно денег, чтобы с ними работать. Вот, и такой, блин, нет, у меня все-таки достаточно денег. И следующей скрины будут это подтверждать. Это не первый случай, то есть таким образом у нас происходит продажа, а вот... Эти прожатия по цене, они ну, то есть процентов 30 примерно происходит обращение таких. И важно понимать просто, когда человек говорит о цене а, уже о какой-то, то он уже купил, он сам принял решение купить, потому что он озвучил конкретную сумму. И зная это, это не просто фишка продаж, да, это полученная в результате аналитики обращений нескольких лет а, выводы. И дальше у нас следующий этап, утилизация возражений и закрытие. Собственно говоря, вот, на следующий день происходит. Человек там еще писал о том, что у него, ну, то есть у них был негативный опыт, то есть они там заплатили, что-то там не выполнили. Я просто здесь, знаю, что мы качественно выполняем все, я говорю, давайте все ваши опасения включим в договор, просто пропишем. Вот. И он соглашается здесь. Я просто, я уже... Я знаю, что я уже озвучил а, по скрипту, а, а, закрыл возражение, а, я перехожу сразу к закрытию. Да, тут, если будете готовы работать, вышлите реквизиты для договора и так далее, то есть я уже закрытие произвожу в сделку, и он, соответственно, закрывается ну, на следующем слайде.